Всем приветствую, здравствуйте, кто смотрит мой канал. Меня зовут Ильшат Вазлыев, это канал Дэви. Сегодня мы будем есть различные, различную еду. К примеру, будем есть сегодня Принглс, но не до конца. Правда, я его открыл, точнее я, братишка, открыл. Он завтра может быть, он завтра уезжает, наверное, скорее всего. Вот, Принглс оригинальный вкус. Будем пробовать, я это пробовал, но... Вы же не видели, что я это пробовала. Вот, решил пробовать американскую еду. Не знаю, какие ощущения будут, но я же это пробовала. Сейчас открываем. Вот. Такая упаковка не маленькая такая. Сейчас попробуем 2 часа и поедем с вами. Вот. Всё, вот я поел, Ладно. ощущения были просто потрясные. Сейчас поставлю вас в свой Вкусно было. Ну какие-то чипсы вкусные, некоторые нет. Есть такие лейстакс типа такого вида. Вот. Еще будем пробовать. Сейчас будем пробовать с вами миноград. Вот, вам покажу даже сейчас. Вот. Кстати, это у меня вторая часть, первая часть была. Я один сам, я почти один был, я тут кушал там, все такое. Там, там правые косточки. Сейчас будем пробовать с вами конфету вот такую вот мятную. Нет, он слишком липкий. Вот, такой конфету выбрал. Называется маленькая непослушница. Карамелька. Вот, его вот приближу. Еще что, пачка называется Принглс. Вот. Пачка называется Принглс. называется ну, вы поняли могут перепутать слайс так например секунду вот все вот все я этот открыл такая карамелька нас вот ну, что пробуем Вернее, ну что будет? Секунду сейчас. Хочу еще этот поконять, точнее, поесть. Вот, семечки. Вот, наверное, никого не видите. Он слишком маленький. Вот. Ну что, попробуем? еще мармелад. Вот такой вот вида будем пробовать. Я такой мармелад люблю. Я люблю такие гладкие, без сахара. А мы попробуем. Ну что я нахожусь в кухне? Сейчас, как вы видите. Это то же самое, тоже место. Помните первое счастье? То же место было. Купил месяц назад. Так, такая у нас наклейка, который в магазине там дали. Я не пошел в магазин. Вот, нам дали такую типа капуст, еще будем про пробовать жевачку Orbit. Я уже пробовал Что мы сейчас будем пробовать? Так, сейчас посмотрю, что тут еще есть. Нет, мы еще сейчас по, -по, -по... <клышлен> будем сейчас будет пробовать помидор. Вот ушла ну, пробовать. не чавкать <связь> секунду сейчас выплюнуть Я вернулся, ребятки. Сейчас вам покажу погоду. Сейчас я поставлю опять паузу, чтобы ради красоты. Вот мы тут. тут смотрите, вот, вот, вот. Сейчас покажу, как. Вот тут идет строительство. Вот еще строители тут площадку убрали. Вот. Ну их, как вы сами видите, погода, конечно, вот нормально, но в принципе сойдет. сейчас опять вернемся в то же положение, как мы сейчас пришли были. вот сейчас напоследок мы будем пробовать вот этого Печенье называется деревенская. сейчас на деревенск э деревенская кофе называется. вот я решил половинку типа срезать, точнее подломать. ну вы поняли. Ну, что мы, а мы что пробуем, конечно же. Так, все. Сейчас мы закончим с вами этот видео. Это видео. Сейчас я выхожу. Ну что, с вами был Решат Позлыев. Это канал Дэви. Всем удачи и всем пока-пока.